Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Готовим вкусные, красивые ажурные блины из самого простого теста на молоке и, конечно же, без соды. Я вам расскажу, как добиться того, чтобы блины были в мелкую дырочку. На самом деле ничего хитрого здесь нет, просто один небольшой секретик. Итак, заведем тесто на блины. Яйца, сахар, соль и растительное масло взбить между собой. Постепенно влить молоко. И мало-помалу просеять муку, постоянно помешивая. Комочков образоваться не должно, но если они все-таки есть, пропустить тесто на этом этапе через сито. Теперь в тесто вводим крутой кипяток. Тщательно перемешиваем. Тесто почти готово. Оставляем его минут на 30 отдыхать, чтобы мука как следует разошлась. Чтобы при выпечке блины не остывали, я нагреваю воду в кастрюле и ставлю на нее блюдо. Туда я буду выкладывать свои блинчики. Главный секрет ажурных блинчиков – это технология обжаривания. Нагрев сковороды должен быть очень сильным. Она должна практически дымиться перед тем, как заливать на нее тесто. Прежде чем начать петь блины, сковороду смазываю растительным маслом и убираю излишки. Хорошо разбалтываю тесто и выливаю на сковороду нужное количество. Работать нужно быстро, потому что тесто мгновенно схватывается. И смотрите, сами блинчики тут же покрываются дырочками. Протираю сковороду после каждого готового блинчика. У моей плиты 14 отделений. Я жарю на десятом. Если огонь будет сильнее, блины сгорят прежде чем вы их перевернете. Большое значение имеет покрытие сковороды и толщина ее дна. У меня много блинниц, но такие дырочки получаются только на этой сковороде. Блинчики на таком тесте получаются очень вкусными, нежными и эластичными. Если вам не нужны дырочки, выпекайте их на среднем огне. Вкус у них остается прежним. Неудивительно, что такие блины улетают со стола молниеносно. Надеюсь, мои советы вам пригодятся. Подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Смотрите мои другие рецепты. А я вам говорю, бон аппетит и абьянту!